Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики и гости канала. Сегодня 1 января 2020 года, и я начинаю цикл около научных, сугубо развлекательных, не имеющих практического значения для пчеловодства, видео о пчелах, о их природе. У меня к вам просьба, если вы считаете, что зря я это затеял, пожалуйста, дайте мне это как-нибудь знать каким-то образом, поставив лайк, либо поставив дизлайк, либо написав в комментариях свое мнение. Мне очень нужно знать, как вы к этому относитесь. Ну а мы начинаем с простого. В прошлом видео я предложил самостоятельно разобраться в вопросе, кто же такая пчелинная семья. Мальчик или девочка? Более сложный вопрос. Кто родители, а кто потомки в пчелинной семье? И давайте начнем с того вопроса, кто же такая пчелинная семья. Мальчик или девочкой. Давайте попробуем понять этих очень непохожих на нас существ, замечательный вид, благодаря которому существуют наземные экосистемы, благодаря которому они здоровы, благодаря которому мы имеем богатство и разнообразие той природы, которая нас окружает, начиная с появления зернышка, который, которое появляется из цветка, опыленного пчелами. Мальчик или девочка? Пчелинная семья выращивает мужских особей, трутник. И, конечно же, она мальчик. Когда пчелинная семья подготавливается к роению, она выращивает женских особей, маток. И, конечно же, она девочка. Вывод прост. Пчелинная семья – это полноценно двуполое существо. А дальше начинаются парадоксы пчел. И надо сказать, что природа пчел переполнена этими парадоксами, большими и малыми. И в этих видео мы будем постоянно с ними сталкиваться. Главный вопрос природы пчел заключается, на мой взгляд, в следующем. Существование любого вида живых существ обеспечивается естественным отбором. Это значит, что репродуктивный успех имеют те особи, которые наилучшим образом подго подготовились к размножению, обеспечили его, и их потомки полноценно. И вот этот парадокс. Все, что делают пчелы, все их успехи, создаются благодаря рабочей пчеле. Неполноценные самки, которая не может напрямую передать свои способности и особенности потомкам. Она не репродуктивная особь. И с этого вопроса можно начинать все остальные рассуждения. Естественный отбор все-таки умудряется увидеть способности рабочих пчел и передать их в поколениях. Для того, чтобы передались все способности существа, его генетическая информация должна быть полностью, по правилам этого естественного отбора, передана потомкам. Парадокс. Еще один. Даже не будем им давать номера. Выращивая трутней из неоплодотворенных яиц, пчелы передают генетическую информацию о матке. Трутни несут только гены собственной матки, и у них нет отца. Такова биология пчел. Размножаясь спариванием трутней с соседними семьями, э э выведшими молодых маток, Трутневая семья передает особенности матки. Для рабочей пчелы это значит то, что являясь потомком собственной матки и собственных отцов, при выращивании трутней пчелиная семья передает только ту часть собственной генетической информации, которая досталась им от матки. Аген пчелы остается не полностью реализованным. И единственная возможность передать информацию о собственных отцах у пчел есть тогда, когда они выращивают родную сестру за счет выкармливания, кормления, воспитания. Это не рабочая пчела, а молодая матка. Единственный раз у пчел есть возможность передать свой ген полностью только тогда, когда они вырастят собственную сестру. Ну и на этом можно закончить. Еще раз поздравляю вас с Новым годом. Всего самого наилучшего. Пока.